Так, как у нас пошло? Чувствуешь хорошо? Выхари, да. тебя, Где да. <рел> тебе холодит? Живут у тебя вообще холодные? не везде тепло. Давайте теперь... У oh. что так, я... Принято, <свят> нет, вот именно вот это наше, потому что оно помогает тоже выводить Вот это наше, да, да, его Потому что там богатый, он способствует, да, наоборот, вот и И плюс еще потом возометь больше? Да? Не больше? А, нет, нормально, сделать. Сделать. Нормально, нормально. Нормально, да, да, да, да, да, хорошо. да, потом пониже да, Нормально, нормально, нормально. да, вот только да, вот, вот институт, да, маленько, да, да. Угу. да, да, а начинаем мы с четвертого, с четвертого, да? по да? 100%. Ну, чтобы озвучить видео. Нет, нет, нет. Прошу, нет, нет, нет, Очень хорошо, Очень хорошо. Да. Как, как ваши дела? <стались> Замечательно. <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> у меня везде тепло уже по всему <смех> телу. <смех> <Как> Режим <смех> <смех> Если <бы> у <смех> хорошо. У меня более резкий такой. Да, более <постолк> резкий. <постолк> да. Это ну, какой режим Это режим, Молода, так было, это режим первый. первый. А, первый. А, ну-ка, ну-ка, ну да? ну я не сейчас посмотрю, как это. Очень Ой, как хорошо, горячо. Режим он да, как-то пар... жарко. Прям. Mm -hmm. Так это хорошо, значит, выходим. ну mm -hmm. Я плечи. нигде не ощущаю холода. Mm -hmm. А сейчас какие вибрации? Длинные или, или короткие? Yes, короткие, вот сейчас ощущения. Мы поставили режим третий. Mm -hmm. Но уже такие более, более резкие. Mm -hmm. mm -hmm. Одинаково чувствуете и в теле, и в ногах? Однако да, под коленями плавлю, горячо, да, что потому что я под коленями, чем О, А тепло спасибо. больше О, да, под коленями. Вот, кстати, да. И по, по, вот угу. Вдоль спины, вдоль позвоночника. Угу. Под коленями прям такой жар, жарко. Да. Так, а у нас сейчас вот а поставь. Сейчас пятый поставила. Сейчас режим, да. Сейчас пятый, да, совершенно верно. Ну, да. ну что, да. что, что, что, да. вот а он более такой, как да. пунктирный а, такой, принципе, такой, вот как пунктиром идет. Да, да идет. я да, у у Ждем у нас. еще, ждем еще время есть. Смотрите, у вас у -у -у. лежала Дарья, и у сколько там минут было? 12 минут еще было, просто. у тело еще было холодное, когда вот это еще было. А потом уже ближе к концу теплое стало. Я руками трогаю, у меня еще тело как бы... Не горячая. Холод? Да, холода да. много. А да? нет, все, меня, все, все ощущение, не что не у меня прямой. горит все, да? а трогаю тело, угу. оно как бы не горячее. Нет, вот, это холодный, значит хорошо не выводит не патогенный не фактор, фактор холода и, и, и ветра. Угу. А сейчас вот шестой а, режим смотри, поставили, что да? да? ну-ка. А кто он как шестой? более, как сказать, он более плавнее? Ну вот он без этих, без резких вот Tsung, таких. Но он комфортнее мне. Хорошо. Uh, uh, итак, он уже, наверное, более релаксирующий такой, да? Да-да-да. So yeah. И Nej Tun прям 그... такой жар пошел. Да? Жар прям вот прогревает. Вы там говорите, у меня в самой, блин, позади среди нового. Вы так шикарно описываете. Такое дрожание, как... Ну, И вибрация в каждой угу. косточке, в каждом суставчике. Угу. И импульсы а, прям глубоко литерная, проникают внутрь тела. То есть волшебные. Да, это вот такой прям... А колени? Ух, прямо так вот прям Володя все. Как вну, а как в... ваши в... колени? А, колени вот сейчас пошло такой... более... ну такой... я потрогаю тоже. А, пошел ну колени. Так, а И у меня такое ощущение, как будто у меня кровь прямо начала... Раз, ну как вот микроциркуляция прямо активно. Мне кажется, прям по сосудам крови пишет. Мне кажется, мы выйдете, мы вас не узнаем. Кстати, не тебя я надо. вот, видите, сама капсула теплая, горячая, да? О, да. За счет того, что холод выделяется, локальным, видите, мы испытываем прохладу. Вот интересно. Ну так же, как БМ, только мы перчатками-то чувствуем, а здесь прямо. Ой, вообще даже этого центрального отопления не надо. Вот так пришел домой, раз, вот хорошо, да, вот если дома там на улице подостыл, да, вот и сразу лег хотя бы на маленький, да. Тут же вывел, чтобы он не аккумулировался в теле. То, вывод токсинов всех идет, инфостанс идет очень хороший, интоксикация, угу. ну и прогревание всех абсолютно уровней. Угу. А ну да. То есть ты расслабляешься полностью. Ну и самое -то угу. полезное то, что это инфракрасная вот эта вот кабина, ощущение да, такое, да. инфракрасные лучи. Угу. Такое замечательное чувство. Ощущения, правда, таких клас. Юля, а вот скажите, вы даже сказали, я что не сначала не... сначала это самое массаж, потом был. А грам, ск... потом Тим. А Тим потом. А на сколько минут тут вот, примерно это? Где Коротко. Где-то. Минут, минут, минут, где минут 10-15. Где-то по 20 минут. По 20 минут. Да. И массаж тоже. тоже да, то да. есть смотрите, если вы совмещаете BM и Tim вместе, mm -hmm. где-то 20 минут BM, 20 минут тим. У меня сейчас ощущение прям жара, всеобщего жара такого. Каждая косточка прогревается. Каждая косточка вибрирует. Прям такой. а Прям горит. Кстати, вы у этого стали румяная Да, кстати, вот прям. Да-да-да. Ну, да, меня да. потому что, что жар изнутри прям такой идет. Да. А, Вообще, а, а, ну минимум 40, максимум а, да. 60. 60. 60. Но ну, 60. 60. Ну, процедура, конечно, потрясающая. Вот я Сейчас я все время как бы в таком была. У меня все вопросы были: как это происходит, что это, какие массажные движения будут. Вот сейчас я понимаю, что там настолько Такие прямо да, приятные ощущения, массажные движения там, и прогрев. Там, а, не угу. не, не, не угу. туда ну они так не горячие, Спасибо. довольно не Она говорит, ну так и Спасибо. так можно, просто если сперва первый идет БЭМ, так вам Спасибо. удобнее. Да. Можно, можно делать, например, так, что сперва это теплое воздействие, да, да, да, да, а потом хорошо. воздействие на меридианы. Можно наоборот. То есть тут же еще масло? Да. да Поэтому да, да. сперва как бы пом удобнее, а потом уже тим. А, понятно, вот. да. И еще раз, да, энергетический бальзам помню, что уже тогда после всех Конечно, процедур. да, даже да, да. ну, не Уже на проблемные места. Ну и нужно только маслом пользоваться. Это про, про энергетический бальзам, она имеет в виду, что не надо использовать в, дистан, в дистан. массажной э, гель, когда пробовать. Да, да. Угу. Не вводи, можно? Не вводи. Нормально, кстати, не нужно бить. А вот скажите, реакции после этого бывает? Нет, после. после тина, тима, после Тима. Если, например, эм... очень сильно зашлакован организм. Если то есть все по-разному. По то есть, соответственно, у всех разная конституция тела, у всех зашлухованность тоже самое разная, поэтому реакция разная. Получается, после процедуры нужно выпить стакан теплой воды, так и получается еще два часа, лучше 8 не мыться и принимать душ. Да, и так. До часов Нет, 6 часов. 6 часов. Ну хотя бы два часа не мыться. Ну и, конечно, также есть. смотри, Юрий Саныч уже сидит часа полтора. Говорит, все греет абсолютно. И весь организм. Масло еще вот это масло, видимо, обладает вот этим пролонгирующим действием. Потому что я сейчас чувствую, что прямо масло, вот ощущение жжения, дает такой тепло. Так оно масло, оно даже просто механически, ты да. бы его наносите, да. да, вот даже, и оно сразу же в тепло включается. Да, да. Особенно, если мы с ультразвуковой насадкой как бы прорабатываем, вот там, там даже где холодные места, мы их вот так вот прорабатываем, ультразвуковой насадкой с этим маслом, и вообще прям хорошо тоже выводится а по таким Okay. Нет, забитые да, да, да. Да, да. То есть мы сделали сеанс биоэнергорегуляции, потом посмотрели, где холод еще есть, и можно еще пятнадцать там, о, ну пять минут, смотря, конечно, интенсивность какая у партнера или новичка, еще проработать с этим массажным. И тогда вообще хорошо. Да, вот создается вот такое же ощущение потом вот и ветер, нет, ветер, нет. как будто ветер выходит. Последняя финишная. Выходим на финишную прямую и будем выпускать, будем выпускать. Ну, кровь пошла по, всем, по всему организму. Ну да, есть вообще... процедура действительно, наверное, омолаживается. Потому что, я говорю, все это там же, прям... суставы настолько вверх, прорабатываются. Что, Ты знаешь, все все? Что что закончилось. Это у меня такое ощущение, когда я за упаковку сученфу выпил. я вообще я тоже.